Добрый день, дорогие мои! Сегодня мы с вами научимся делать сайт Воронку. Это на самом деле просто. Ну, давайте начнем. Итак, вы получили э, от меня архив Воронка. Нужно его распаковать. То есть мы нажимаем на него два раза, открывается э, программа WinRAR, и мы его видим. Нужно вот этот э, э, файлы, которые в этой папочке, они называются проба. Мы извлекаем, нажимая вот эту вот кнопочку, и указываем, куда мы хотим э, извлечь. Ну, скажем, вот у меня есть папка, так, и диск Е. Вы указываете туда, куда вам, вам нужно извлечь. Вот я, допустим, воронки для партнеров. Вот я там. Выбрал, и я сам создам <coughs> такой же сайт, такой же, такую же папку Воронка. И... Отлично. И нажимать ОК. Все можем этот закрыть. И мы заходим. Вот мы распаковали. Мы заходим в ту, в ту папочку куда вы распаковали ваш файл. Вот воронки для партнеров. И вот он, эта папочка. Так, это я открыл этот. Ага, я случайно нажал на файл, который в этой папочке есть. Итак, смотрите. Для того, чтобы вы увидели, что же это такое, можно нажать сразу два раза на файл «Индекс». Вот такой будет у вас сайт Воронка. Но для того, чтобы он у вас был, ну, скажем так, лично ваш, а не, не у всех одинаковый, что я предлагаю? Вот эту фотографию нужно сменить, да? То есть, чтобы он был, этот сайт ну, только ваш, чтобы не было похожим с такой же фотографией. Потому что на самом деле партнера у вас тоже будет достаточное количество, чтобы у вас не одинаковые странички были. Хорошо. Итак, этим мы и займемся. Что нужно сделать? Ну, во-первых, у вас должна быть установлена программа DreamViewer. Если она у вас еще не установлена, свяжитесь со мной, я вам дам ссылочку, вы ее скачаете и установите себе. Если, если у вас она уже есть, тогда просто открывайте ее в этой программе. То есть, надо нажать правой клавишей на этом файле и открыть с помощью DreamViewer. Открываем. <coughs> можно нажать на дизайн кнопочку, для того, чтобы у нас только сама страничка была. То есть, вы видите, здесь вот такая страница у вас будет. Вот в этой программе можно все будет менять, То, что нам нужно. Итак. Для того, чтобы найти подходящую фотографию, которая будет фоном на вашей странице оборонки, нужно зайти просто в Яндекс и нажать, допустим, фото деловых молодых людей. И найти. И у вас открывается вот такое вот множество картиночек. И что вам я еще порекомендую? Но ну, давайте сразу, вот еще раз зайду туда заново. Вы выбираете слева, обои, то есть нам нужны большие фотографии, да, и выбирайте какие, ну вот, допустим выберем 1400, ну допустим вот под ваш монитор, да, выберем картиночки, потому что нам нужны качественные картинки, и вот этот размер их <coughs> указывает на то, что это большой размер картиночки, и это нам очень хорошо, мы же хотим, чтобы наша страница была красивая и качественная фотография, да, Итак, вы нашли какую-то фотографию, которая вам понравилась, ну скажем вот эту вот, нажимаете прямо на нее, да, она вам нравится, как раз подходит под нашу тематику, будем делать бизнес в интернете, и вот ноутбук это как раз хорошая фотография. Ну что ж, мы можем конечно выбрать здесь разрешение, но видите, мы выбираем самое большое, прямо нажимаете на этом разрешении и открывается файл. Открывается файл. И прямо правой клавишей мышки сохранить картинку. Как выбираем для того, чтобы сохранить эту картинку у себя на компьютере. Так, ну она у меня уже сохранена, как видите, да? Я уже сохранять ее не буду. А вы выбираете папочку, в которой... Давайте прямо там и сделаем. Выбираем папочку, где у нас как раз наш блок. Наша, вернее, страница... Воронки есть. Ну и назовем ее просто цифрой BG. Да, именно так и нужно. Английскими буквами BG. Сохраняем. Так как она там уже есть, то мы нажимаем заменить. Ок. Все, можно закрывать эту страничку и переходим в DreamViewer. О, эта страничка уже стала. Представляете? Она именно такой, какой нужна нам стала. Но тут есть еще маленький нюансик. Дело в том, что э, эта фотография, она весит очень много. То есть размер ее достаточно большой. Давайте посмотрим, сколько она весит. <coughs> она весит 1,17 мегабайта. Видите, вторая строчка это в этом маленьком окошечке открылась. А еще можно посмотреть, нажав на правой клавиши на файле и выбрать свойства. И размер этого файла 1,17 мегабайта. Для интернет-странички это очень много. У некоторых еще очень медленный интернет. Да и вообще, для того, чтобы страничка открывалась быстро, а не знаете, как фотография сверху вниз медленно открывается, нужно сделать ее размерчик меньше. То есть ее вес. Сам размер останется такой же, а вот вес, то есть вот этот размер, сколько она весит, да, сделать поменьше. Каким образом это можно сделать? Для этого мы будем использовать сервис хостингкартинок.ком. Рекомендую вам там зарегистрироваться. Там он все просто, вы разберетесь. Нажимаем загрузка, выбрать файл для загрузки. Выбираем этот файл для загрузки. И вот обязательно параметр загрузки выбрать. И изменить размер картиночек. Выбираем вот максимально 1200 пикселей. Это нам подойдет. Загрузить. Загружается тоже долго, потому что объем файла большой был. Угу. и э, открывается страница, где есть ссылки на это изображение. Э, давайте вот выберем вот этот файл, самый нижний, скопируем эту строчку и вставим в браузер. И откроем. И давайте еще раз попробуем ее сохранить под именем bg, заменяем ее. И давайте теперь посмотрим, сколько она весит. Так, нам нужно обновить вид в этом файле. И смотрите, сколько она весит. Она стала весить 109 килобайт всего. Видите, размер внизу, 109 килобайт. Это как раз то, что нам нужно. Страница будет открываться очень быстро. <coughs> Хорошо. Это мы сделали с вами очень хороший шаг. Заходим в DreamViewer. Теперь э, размер, то есть положение вот этой нашей подписной формы э, находится, ну скажем так, в нормальном месте. Да? Давайте посмотрим, как это будет выглядеть у нас э, в браузере. Да вы знаете, даже можно так и оставить, но я бы чуть-чуть подвинул влево. Для того, чтобы подвинуть влево ее в э, вашем... В вашей папочке, где есть все файлы этой вашей странички, есть инструкция. Давайте ее откроем. И что здесь сказано? Для перемещения блога с формой подписки в файле style.gss в строке 79 нужно изменить параметр LEF 20%. Вот сейчас мы с вами это попробуем сделать. То есть заходим в DreamViewer, нажимаем папочку «Открыть». И вот открываем вот этот файл style.gss. Какая у нас там строка указана? 79-я. Давайте найдем 79-ю строку. Вот она у нас, 79-я строка. Так, а почему-то здесь нет. Так, прошу прощения, 78 строка. Да, хорошо. И в 78-й строке мы видим вот этот параметр left 20%. Давайте мы поставим, попробуем 10%. Сохранить. И здесь сохраняем в файле. Переходим в файл индекс.htm. Сохранить. И давайте проверим, что же у нас получилось. Переходим в нашу папочку. Опять кликаем. Чуть-чуть она у нас сместилась. Видите, да? Вот это старое, что было, а вообще это, это левое. Ну что ж, вполне нормально. Может быть, даже можно положить, поставить ее справа. Давайте попробуем справа ее <coughs> поставить. Окей, опять заходим в dreamviewer, заходим в style.gss файл и поставим здесь 70% процентов. то есть это положение в процентах относительно страницы позиция его, видите, да, строка позиция слева сколько процентов сохраняем переходим в браузер и обновляем страничку вот она у нас справа можно даже еще поставить 80% процентов, да Давайте 80% сохраним и обновим страничку в браузере. Ну, отлично. Теперь рекомендую вам проверить, каким образом у вас позиционируется вот эта форма, при том, когда человек может, у человека может быть другое разрешение экрана. Давайте уменьшим экран. Уменьшим размер браузера. То есть у нас почти все нормально. Да? Давайте еще уменьшим. Видите, она передвигается. То есть, это теме хороша вот эта подписная страница, что на любом браузере, при любом разрешении монитора, она будет нормально отображаться. Круто. Идем дальше. Как видите, нужно нам кое-что здесь поменять. То есть, нужно нам поменять вашу фамилию, как называется. Ну, без удовольствия можно оставить. И ваш скайп нужно поменять. Где-то найти? сейчас посмотрим. Файл и индекс в самом низу идем. <coughs> вот видите, да? Вот здесь рекомендую вам написать ваш э, блок Empower. То есть вы просто пишете ком Отлично. Вместо моей, моего имени и фамилии напишите свою и вместо скайпа пишите свой скайп прямо здесь не забудьте потом сохранить можете перейти и потом проверить у вас здесь будет другое хорошо теперь подходим к самому интересному нам нужно поменять ваш ваши данные для Подписки. Эти данные вы можете взять э, на сервисе Smart Responder. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Вы заходите на сервис Smart Responder. У вас там уже есть ваша э, подписка, ваша рассылка. И заходим в формы. Выбираем новый генератор форм подписки. Отлично. Открывается страничка, и вот в этом окошечке нужно выбрать именно вашу рассылку. Если она у вас одна, то выбираете ее, эту рассылочку. И нажимаете «Получить HTML-код» кнопочку. Открывается окошечко HTML-кода. Теперь вам нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-F. То есть нажимаете сначала кнопку Ctrl, слева внизу на клавиатуре она у вас находится. И потом на клавиатуре, не отпуская клавишу Ctrl, нажимаете клавишу F в английском варианте. И у вас открывается сверху, видите, вот такое окошечко. И прямо пишите там Did. У вас в этом окошечке маленьким подсвечивается буква Did, И вот этот номер нам нужно скопировать. Щелкиваете два раза. И копируете. Можно это уже закрывать. И переходим в DreamViewer. Здесь на самой картинке можете щелкнуть. И потом передвиньтесь чуть-чуть ниже. И вот в этой строчке вы увидите DIT. Видите, да? Вот сюда вот ставим вместо этих цифр. То, что вы скопировали. Это будет э, номер вашей рассылки. <coughs> Еще одно. Нам нужно найти уид вашей рассылки. То есть уникальный идентификационный номер вашей рассылочки. Возвращаемся в Smart Responder. И пишем здесь место did uid. У нас опять же подсвечивается в окошечке uid. И мы копируем вот эту вот нашу комбинацию цифр. Копируем переходим в Dreamweaver и опять строчки UID. вставляем сохраняем вуаля и теперь ваша страница сделана под вашу рассылку и люди которые будут вносить свои электронную почту и имя в этой формочке и будут нажимать кнопку подписаться будут подписываться лично на вашу рассылку и это будут ваши подписчики круто правда теперь Давайте под, перейдем еще чуть-чуть выше и найдем вот еще строчку, где нужно поменять вашу фамилию и имя и ваш сайт. <coughs> <coughs> То есть вместо блога гена.ру, вот после этих двух э, правых слэшей, вы пишете свой блог на Power Network. Окей. Okay. Давайте посмотрим, чтобы мы ничего еще не забыли здесь. Здесь все правильно. Все. Ваша страница готова. Можете ее сохранять. Давайте еще раз проверим, обновим. Да, и прямо сюда вы можете внести сразу ваши данные и проверить и нажать на кнопку подписаться и проверить, если ли вы в вашей рассылочке. И вам, кстати, должно, давайте я нажму и вам должно, если вы уже подписаны, видите, вы, вам необходимо подпередить и отказаться от повторной подписки, так как я там уже, вы уже подписаны на указанной рассылке, я просто закрою окошечко и не буду. А вам придет письмо, что вы подписываетесь на рассылку такую-то. Вот. Выслать письмо и подтвердить смс. Вот. Значит, можете подтвердить рассылку и зайти на свой... на сайт Smart Responder и там в своей подписке, вот подписчики, список подписчиков, вы увидите вашу, ваш электронный адрес с галочки зелененькая это то, что вы подтвердил. Если человек не подтвердил пока, то у него будет напротив слева напротив электронного адреса будет вот такие часы. То есть он еще не активирован. А это вот активирован. Видите, да? Окей. Итак, мы все с вами изменениями. Изменения на странице оборонки сделали. То, чтобы она была вашей личной. Я надеюсь, вы все поняли. То есть вам нужно поменять саму картиночку, скачать ее и изменить подразмерчики сделать. Нужно э, поменять ваш DID и UID на Smart Responder. Поменять внизу ваш блок Embar Network, вписать и ваше, ваше имя, фамилия вот в этом месте с вашим скайпом. И вверху вот строчки. Вот, 22 -й. Вам нужно поменять опять же ваш блог и ваше имя и фамилию. Не забудьте сохранить. Ну и в, стайл, э, в файле style.gss в 78-й строчке есть такая, такой параметр left, где вы можете позиционировать форму подписки на своей странице. Окей. Я думаю, все э, понятно объяснил, потому что на самом деле все очень просто. Еще один моментик есть, это куда выкладывать эту свою страницу подписки. Для этого вам нужен хостинг, это то место, где будет храниться, будет, будут храниться все файлы вашей странички, и вам нужно выбрать какого-то хостера, который предоставит вам эту возможность. На самом деле есть очень много сайтов, провайдеров, которые дают вам место для вашего сайта, и просто введите в поисковой строке, хостинг, и вы найдете доступный по ценам, там, который вам подходит, зарегистрируйтесь там. вот. Ну, впрочем, видеоинструкции по тому, как это сделать, как зарегистрировать доменное имя, как все это сделать, в интернете, я думаю, вы без труда найдете. Ну что ж, вам всего хорошего и успехов. Empower Network даст вам возможность действительно добиться успеха. Я вам желаю всего самого хорошего, успехов и удачи! Пока. До следующих встреч.